Окей, здесь у нас засада, здесь у нас бригада шахтеров. Твою мать! Ата-та-та-та-та-та! ата та та Зашибись! Просто зашибись! Так, здесь собака Если туда я пойду, там вылезет охотник, он падает, короче, сверху. Оп! Твою мать! Президент Evil. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, мы да-да-да, мы вновь возвращаемся с вами в пещеры, в пещеры, в подземелье. короче, опять будем ходить по тупикам, опять будем ходить тупить, и в тупиках тупить, и, короче, блин, оружие у нас будет, патроны опять будут мало, будут кончаться. Но попробуем мы с вами за Клэр, наверное, да, попробуем за Клэр пройти. Вот. Я думаю, все-таки даже вы в комментах писали, что за клэр скорее всего, будет как-то. По... Полегче. Полегче. Забираю я, короче, все. Так, забираю я все. У меня все в 3, 3 штуки оружия. Ну, блин, я не знаю. Так, старт. Окей. Я, блин, не знаю. Насколько легко будет за Клэр. Вот Так, давай я сразу сохраню Здесь, так, управление сюда-сюда Это так вот, вот так вот, Это стрелять, окей, я пробил там Короче, какую-то штуку И я выяснил, короче Тоже мне писали, что В этих э -э Всяких Лампочках есть всякие разные монетки. Монетки там все и такая. Так, короче, две травы у нас здесь есть. Запомним. Запомним, что здесь две травы есть. Вот. И также сказали, что финальный подписыва здесь не охотник для меня это будет сюрпризом короче как бы придется немножко поподить, так хорошо арбалет мы взяли, арбалет мы оставляем мы ходим пока с пистолетом Уходим. вот в этих вот штуках короче тут всякие вот есть монеты я надеюсь и надеюсь что патронов нам более-менее хватит потому что самая жопа это вот с патронами самая жопа это с патронами потому что их здесь очень мало здесь ээ... как вот вы ну, заметили наверное здесь оружие как такового как бы не вываливается в принципе Оружия, как такового, нет. Ну, в плане патронов. Не мешай. Да что будешь делать? Отправотайте. А. Так, ладно. А, монетка исчезла, я не успел ее взять. Окей, здесь у нас засада. Здесь у нас бригада шахтеров вылезла. О, хорошо. А, оружия больше нельзя взять. А ты твою мать. А-та-та-та-та-та. А-та-та-та. -та, -та. -та, та Так, хорошо. А -а -а. Блин. Почему нельзя взять оружие? Ну, в принципе, у меня три патрона, короче, осталось. Так, по я не собираюсь тратить. Умри. Хорошо, теперь мы возьмем с вами калашника. А, так, дробаш, базука Эта штука Давай походим с дробашом, короче Вот, у меня патрон уже кончились Так, мы дошли до развилки Мы дошли до Развилки Куда идти? Ходов целая куча Мы вышли отсюда Вышли отсюда так мы вышли отсюда э, вот отсюда это получается будет проход короче обходной ну как не обходной короче по кругу да наверное я так думаю ну-ка просто взгляну короче если нет то я вернусь назад Так, хорош. Здесь у нас э, ни черта в принципе нет. Здесь у нас... Только летучие мыши и... Неразбивающиеся... Сундуки. Да -мо. Они респанятся здесь, падлы. Да, сумуриды, -мо! Сколько в тебя дроби-то надо? Жалко, нельзя прицелиться именно в голову. Чтобы расшибить голову. Так, окей, погоди Мы пришли вот отсюда Там мы были И Здесь вот две двери Две двери, куда идти, непонятно пока Так, ладно, пойдем, давай сюда Прямо Сходим прямо Посмотрим, что здесь Хорошо Так, летучих мышей мы Уничтожаем патроны Патроны Блин, тут без... Вот, смотри Когда, блин нуж... а, Патроны нужны Их можно взять Их нет Когда они нужны, их нельзя взять Они вот валяются Да мать. Так, погоди, здесь дверь там у нас еще одна дверь На развилке есть еще одна дверь, которую мы не посмотрели Хорошо, давай сюда Здесь где-то, я думаю, в каждом уровне В, кажд... в каждой в каждой локации Да что ты! В каждой локации есть, короче, сумочка Да ебать! Шахтер, это тут, блин, на углях, короче поздоровей, Таки поздоровели на углях, короче Копали-копали, подкачались И даже дробь не берет их, как кабана Как в кабана надо, короче Сразу три Вот это послабее Хорошо так. Хорошо Патрончики что-то стали давать Ну, немного, но стали давать, в принципе Мне главное, чтобы хватило патронов на босса, иначе будет просто жопень, просто жопень будет. Я, если честно, я не понимаю, куда иду, просто... Так, хорошо, эта дорога у нас ведет к э -э -э -э -э мини-боссу-червяку. Полсу червику. Так, погоди, дай-ка я возьму вот эту штуку. Хорошо. Так, а теперь, а теперь. Так, э -э, летучки, мышки. Хорошо. Ну что же? Там еще один. Там еще один чувак. Там смотри, а, кстати, арбалет. Хорошо. Хорошо. Неплохо, так. Блин, бароны для пистолета не взять здесь. Пистолет-то, вот, оно самое такое, вот, на, на Замбари, как бы, оно самое такое. Да еб, п! так да, хорошо и аптечка блин мне не хочется тратить целую большую аптечку пофиг. пофиг. здесь короче мини босс сохраняемся его надо уничтожить а короче выбираю базуку блин или все-таки попробовать вот этой штукой базуку оставить на Азука оставить, короче, на этого. На босса. Ой, мать. С какой стороны. Блин, он, в принципе, показывается, с какой стороны? Так. Зашибись! Просто зашибись! Вот это было круто, вот это было хорошо. Я в принципе э, мно... ну немного всего потратил, в принципе. Да что тебя, черт, да соня, да у отвали ты, мать ещё Да сколько в тебя надо-то? Жесть. Говню. Так, трубы я взорвал. Из труб больше не вылезут. Аптечка. <звестит> накладно ладно, пофиг. Беру аптечку. Если ходить, короче, все собирать, допустим, вот эти все э -э монетки, вот эти вот всякие. Монетки, вот это все, всю дичь, короче То, блин, патронов точно не хватит ни на что Одна собака здесь была, да, одна собака здесь была Окей. Так, туда нам не пройти Здесь один, один путь, здесь одна дорога Вот, патронов не хватит на все вот эти вот лампочки Я не знаю, как здесь проходить Даблкил просто, даблкил ну-ка, давай еще раз скажи. Зачем я взял аптечку? Идет твою мать, а? Зачем? Зачем я использовал аптечку? У меня и так целые жизни были Зачем я это сделал? Так, из уняка собака Окей А, он, наверное, с той стороны С другой стороны, наверное, находится он хорошечно. Хорошечно. Хорошечно. хорошечно да блин какой стойкий ловянный забяг Х -х. так а вот теперь а вот теперь ходов здесь очень много ходов здесь очень много так если я сюда пойду я я получу получусь а, возле Контейнеров с другой стороны, давай Посмотрим Там у нас лизун Лизун-сосун Лежать Давай, давай, давай Хорошо Так, лизун-сосун готов Да, окей Окей Здесь две, три Сюда, либо сюда Окей, давай сюда пойдем. Отлично. Э, минус. Минус зомби. Минус э, зомби. Да смотри, за решеткой, короче, э, зомбари ходят. Можно сделать? Так. Опа. Опа. А тут, оказывается, можно еще и двери вот так открывать поворот вот этот поворот хорошо Моль, возможно это тот проход который мы не могли найти короче или мы открывали эту дверь я вот не помню открывали мы это? не открывали так да, хорошо здесь у нас проход по звуку я слышу хантера держать подла кососная лежать я говорю хорошо отлично так хорошо а, здесь дверь у нас закрыта одна дверь вот здесь окей идем сюда пока пока держимся пока нормально пока это все как бы терпимо шахтер блювотник где ты еще... А, о. вот Вот этих в белых майках, получается, они Не такие мощные, как бы, да? Но, в смысле? А, не такие мощные Хорошо, арбалет То, что доктор прописал Я не помню, были ли мы здесь, э, вот в этой области. Я почему-то не помню. Так, хорошо. А, были, были. Были, были, были. Я помню этого чудила, да, были. Были, были, были, были. Были, были, были, были Хорошо, здесь у нас где-то есть охотник Должен быть Так, аптечка мне не нужна, в принципе Если туда я пойду, там вылезет охотник Он падает, короче, сверху Оп! Твою мать Напугал Внюдь. Умри! Не бей меня, пожалуйста. Бежать. Так, один патрон. Я не знаю, правильно ли я пошел. Потому что есть еще дверь. Но, а, в принципе, если логически подумать, то я вот так пошел. Если я туда пойду, я пойду кругом. Так, стопэ. Я просто взгляну, я хочу посмотреть, я просто взгляну. А -а -а -а, если я пойду... Да что у тебя! Говню. Нет, нет, нет, нет, нет. Так. Автомат. Хорошо. Блин, оружие все. Ору... А, дробаш, дробаш кончился. Дробаш кончился, это плохо. Это очень плохо Так, надо, короче, вот так вот очередями стрелять Стрелять очередями Блин, 61% уже, прикинь, 61% Блин, если я сейчас, короче, выйду кругу. Опа, да ладно А здесь, здесь мы по-моему не были да? Так, готов, хорошо Здесь мы по-моему не были э, в огне В этом Хорошо Хорошо Уже что-то, новые локации Уже что-то новое Какого черта здесь все горит Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Птичка, хорошо! Отлично! Это просто отлично! такой, блин! Появился тут неожиданно! Готов! Хорошо! Хорошо! Опа Опа Вот это хорошо Опа Больше нельзя, блин, носить Ладно Допустим. Да, пусть Так, окей, откуда я вышел? Я, блин Откуда я вышел? Погоди, вот так вот я вышел, да? Нет Или вот так вот я вышел? Я вот так вышел. Вот так вот я вышел. И в какую сторону идти, их ее. Ладно, давай сохранимся здесь на распутье и... Посмотрим. По идее, да, да, да, да, да, эти штуки могут, должны взорваться, окей. Так Один остался Так, 7% у меня автомата осталось Это плохо Это плохо, потому что у меня из-за оружия Остались только мощнявые Короче, оружия, в принципе И, блин, их тратить, это Чуть голожопов много Ай-яй-яй, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади Сейчас у меня... Ой, базука Хорошо Двоих сразу Отлично ё сколько их Так, а куда бы вообще идти-то, блин Дорог вообще километр Дорог километр дай ка я вот так сохранюсь сейчас здесь Ну-ка я сейчас здесь загляну Понятно. Тут мы были. Нам сюда не надо. Так, отлично. Нам сюда не надо. А Идем, короче, значит, в какую? Вот в эту дверь. Наверх. Погоди, а здесь.. Чё-то похожая тоже какая-то штука Мы, по-моему, здесь вперед. <рит> Эти все двери, они ведут, короче, по кругу Блин Где выход-то? Где, мать его, то выход? Да, здесь у нас э -э Ну, да и говорю я и говорю нет стой погоди дай-ка я сейчас короче я загружаю я загружаю к чертовой матери короче потому что блин ну это опять пошли опять по кругу так так так так где выход где выход окей хорошо я предполагаю, нужно возвращаться. Так погоди, смотри патроны. Хорошо. Я предполагаю, надо возвращаться. Да блин, патроны от вестрела не взять. Юшкин, <плодил> Кошкин. Так, э -э на развилку и идти, куда мы пошли? Мы ходили налево, да? Надо пойти направо. <плодил> Откуда? О -о -о -о -о -о! Откуда это? Откуда они взялись? Бежит, бежит, бежит! Это я все заберу, папа! Это я все заберу. Хорошо, спасибо. И Критично, критично. Хорошо. Хорошо, бля Не взять Так, хорош Это у нас была, типа, такая вот вкусная Небольшая вкусная комната Окей Окей Так, так, так, так, так, так, так, так так, так, так. Леточки, леточки, мышки, мышки, летучки. Их не было, когда я проходил, короче, первый раз, по-моему, да? Ну, какой первый раз? Ну, я вообще в этой комнате не был. Так, погоди. Откуда я тогда вышел? Вот отсюда? Где развилка-то, мать? Где ее, мать, ее развилка эта? где, где развил или я это я в конце лазю тоннеля сюда надо Хорошо. здесь рукоблуд здесь рукоблуд стоит был рукопод. Что-то я не понял. Я не понял вообще что-то, э -э, Юно. А, стой. Так, погоди. Я по любасу вышел отсюда. А, -а, -а или отсюда. нашел дорогу, короче, я нашел дорогу. Далее. Хорошо, спасибо. Так, блин, патроны для пистолетов дают. Стали давать. Но мне их не взять. Не тупо не взять. Так, хорошо, мы повернулись на развилку. Да! Короче. Вернулись на развилку, это мне не взять. Окей. Так, сохраняемся. Я, значит, ходил он туда, пойдем он сюда. А, нет, погоди. Погоди, погоди. Ну, сейчас, если зомбаки будут, то, значит, я опять перепутал дорогу. Нет, все хорошо. Все хорошо. Это этот бесполезный коридор просто. А -а -а -а. А -а -а. Это я вышел обратно. У -у -у -у. Это я вышел обратно. Так. Это я вышел обратно Значит, значит Мне Сюда Значит мне сюда Так, лизуна мы не видели, да? Да Сука Окей Еще один Хорошо ты где падла да! а, смотри он был короче какой-то серый теперь красный сначала серый потом красный да хорошо у нас одна дверь получается да здесь у нас никаких пароходов нет поворотов. блин у меня 9 минут осталось просто 9 минут Хорошо, ну вот это место, это уже, уже, уже Что-то новое, походу Пошел Погоди, погоди, погоди, погоди Там сзади, там сзади Вставай, вставай Жать О! Хорошо Хорошо Как я их просто падла М -м -м, Блин, один патрон, короче. Так, гадя, здесь еще есть? взрывается? Вот хорошо, хорошо. Да какого хера я не могу? Я думал патроны для пистолета возьмут Так, ладно, забили Забили на пистолет а, 8 минут, погоди 8 минут, куда идти? Здесь, сюда, туда Вроде бы локации просвечиваются, да? Просвечиваются такие локации, которые. Хорошо! Отлично! Можно даже здесь разбить! Просвечиваются такие локации, в которых мы не были. Окей. Вот эту штуку можно разбить. Вот здесь. Хорошо! Хорошо! Хорошо! о о о Босс. Мы нашли! Мы нашли его! Мы нашли! О, -о, -о, о Нет, нет, нет, нет! Только не оно! Только не она! Давай, ладно! Нет, нет. Зак... Где моя. Где мой базук? Где мой паунс фа-фа-фас? В смысле? Хорошо. А, я думал, меня убило. Хорошо. У меня самонаводящие стрелы. Так что... Не наплевать на тебя. Какое! Стойкая баба. Стойкая баба. Еее! Yeah, Еее! Yeah. На, куси-выкуси, падла. Ху! Мы все таки сделали, мы это сделали, мы сделали эти сдолбанные пещеры, эти катакомбы, короче. Фу, <кхе> жесть. Кстати говоря, кстати говоря, в комментах, ну да, ну как, не в комментах, мне и в личку там пишут, короче. Короче, не суть. А, писали, что... Так, задание выполнено. Что в каждом, короче локации ну, вот эти вот задания да 2 3 короче по 6 заданий Ты прикинь по 6 заданий это офигеть как это проходить я не знаю просто я не понимаю фишки то что вот допустим да в часовой башне взяли сто пуль пистолета okay. допустим так просто я не понимаю Uh, вот, допустим, задание в часовой башне Второе. Ад. Задание один даст. Ад. Вот. Так, не сохраняемся, потому что у меня все равно не сохраняется. Так, окей. Uh, в каждом задании по 6 штук. Я вот не понимаю, короче, как. Искать, короче, вот эти вот, допустим, собрать все сокровища. В смысле собрать все сокровища? Все алмазики или все вообще монеты? Что, что представляет из себя все сокровища? Может, здесь какой-то перевод просто неправильный, поэтому я вот и спрашиваю, я не понимаю. Вот. Если кто знает, короче, пишите в комментах там, ну, либо мне в личку. Как это делать? Ну, лучше в комментах. Вот.